Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги. Меня зовут Конькова Алла Сергеевна. Я профессор Международной Академии Образования дополнительной профпереподготовки. И сегодня мы с вами начинаем новый цикл наших передач, посвященных ресурсному состоянию организма человека. После проведенных научных работ мы пришли к выводу, что каждый, кто хочет восстанавливать свое здоровье естественными методами, кто хочет активно жить и иметь высокий энергетический потенциал, кто хочет сохранить молодость и красоту на долгие годы, должен знать секреты телесно-ориентированной психотерапии. Их несколько. Первое. Каждый должен знать свое ресурсное число. Второе. Каждый должен знать ресурсное число текущего дня. Третье. Каждый должен уметь пользоваться своим дыханием через дыхательные упражнения ресурсного числа. И последнее. Каждый должен уметь составлять рацион питания согласно ресурсным числам. Об этом мы с вами поговорим на следующих наших встречах очень подробно. И на примерах будем показывать, как это работает. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем рады поделиться нашими знаниями.